ФАС объяснила, почему цены на продукты должны расти. Вот знаете, федеральное агентство а, антимонопольное говорит, почему должны цены на продукты расти. На, цены на продовольственные товары должны расти, иначе производители не смогут получать адекватную прибыль. Представляете, производители не смогут. То есть, я по-другому могу сказать, цены да, растут вместе с детьми и внуками путинской шоблой, вот этими производителями. Да? Кто такие производители? Это Саша Вор, Свиночайки, вся остальная шобла. Вот кто они, так называемые производители. Какие нахер они производители? Чего они производят, кроме говна? Сволочек. То есть подросли, будущее России подросло, да, вот помните там у Боярского, вот этот цинуль, который сейчас сидит там в этом, в Госдуме, да, который пел динозаврики, да, теперь вот он подрос, вот эти динозаврики подросли, и все, и теперь они жрут в три горла. Когда вы а почему там вот так? А вот так, потому что подросли дети, подрастают внуки, тоже динозаврики. Там столько всяких рептилий теперь. вот. И обратите внимание, цены на продовольственные товары должны расти, иначе производители не смогут получать адекватную прибыль. Это вообще о чем речь? Это просто вне всех экономических законов. Что главное при капитализме – это сокращение расходов. То есть для чего? Для снижения цены, для увеличения объемов за счет конкурентоспособности, За счет того, что конкуренты твои дохнут, у них дороже, да? а ты растешь, потому что у тебя дешевле и качественнее. Так вот, они все это похерили. Там динозаврики бля, нормально все кушают в три горла, блядь.